всем привет дорогие друзья сегодня к нам в руки попала коробочка с новенькой гармошкой super 64 x от компании honor давайте прямо при вас откроем эту коробочку и посмотрим что у нас находится внутри и поговорим немножко об этой модели гармошки внутри как вы видите находится нейлоновый чехол давайте достанем его из коробки вот такой вот замечательный футляр из нейлона, кроме того, как пишет производитель, это у нас не а, просто футляр, это еще и рабочее пространство для ухода за инструментом. Ну и давайте посмотрим, собственно, на саму гармошку. В комплектации у нас идет тряпочка для протирки инструмента, кроме того, здесь инструкция, раскрывать мы ее не будем. Также в кейсе у нас идет отверточка, должна быть крестовая. Да, это крестовая отверточка. Собственно, с помощью нее можно разобрать всю эту гармошку и сделать подстройку движения слайдера. Сейчас мы про это поговорим отдельно. Super64 компания Honor выпускает уже довольно давно, но это у нас обновленная модель. В 2018 году она была представлена у нас на музыкальной Выставки нам шоу какие особенности у этой обновленной модели ну во первых изменился дизайн давайте достанем посмотрим на инструмент со всех сторон уберем футляр чтобы было лучше видно ну и кроме дизайна есть ряд технических особенностей новинок и интересных решений которые были реализованы в этой гармонике но ну, прежде всего хочется сказать о системе Variable Spring. Обратите внимание вот на вот этот крестик. Здесь с помощью крестовой отвертки вы можете регулировать натяжение пружины слайдера. Кому-то нравится, чтобы он более туго ходил, кому-то нравится, чтобы он совсем ходил мягко. А здесь вы можете это самостоятельно регулировать. Сам слайдер. Давайте обратим внимание, как мягко он ходит. Вы э, слышите, что... Точнее, вы сейчас ничего, скорее всего, не слышите, потому что он действительно ходит очень-очень тихо. Кроме того, он довольно герметичен. Использована новая конструкция слайдера, которая называется Silent Slide. Я снова поставлю футляры. Давайте сейчас попробуем его использовать как рабочую область. Я хочу открутить одну из крышек. Обратите внимание, что здесь э, с каждой стороны есть такая выемка под слайдер. То есть вы гармошку... Можете положить как угодно, при этом она довольно прочно здесь держится. И если вы проводите какие-то ремонтные работы, то ничего вам не помешает. Я сниму одну из крышек. Обратите внимание, у нас здесь одна из особенностей, то что плата она у нас вообще не соприкасается с крышками. Это хорошо. Крышки устанавливаются у нас отдельно. Сами крышки у нас сделаны из нержавеющей стали. Здесь такое матовое покрытие. Это на Super64X. На просто Super64 у нас покрытие глянцевое. Чем у нас отличается Super64 от Super64X? Не так много информации в интернете. И мало у кого есть две гармошки сразу, чтобы сравнить. У нас идет отличие в платах. Если мы говорим про гармошку Super64X, то это более дорогая версия гармоники Super64. У этой гармоники у нас идут двойные по толщине платы, что дает нам более такое богатое и плотное звучание инструмента. Super64X это такая люксовая, можно сказать, модель. Длина губной гармошки составляет 19 сантиметров и 3 миллиметра. Давайте для сравнения посмотрим, как выглядит у нас эта гармошка из стоп. Вот Это вот гармошка у нас зайдель Session Steel. Есть, <гармошка>, гармошка довольно большая, при этом, ну. Не сказать, чтобы очень-очень тяжелая. Но, конечно, по сравнению с вот этими гармошками она гораздо тяжелее. Корпус здесь у нас пластиковый. Это черный пластик. Здесь у нас 16 отверстий. Обратите внимание, мы, когда только открыли, мы увидели здесь цифру 12, и подумали, что это гармошка с 12 отверстиями. Но здесь просто добавленная октава, она у нас нумеруется отдельно: 1, 2, 3, 4. И снова начинается 1, 2, 3, 4. И так до 12 и так далее. У нас есть 16 отверстий и, соответственно, 64 язычка, откуда, собственно, у нас и название супер а 64. Означается, что у нас 64 язычка. Играть мы на инструменте не будем. Гармошка все-таки это инструмент такой личный, индивидуальный. И пусть эта гармошка дождется своего владельца, хозяина. Мы пока ее... Аккуратно запакуем обратно. Это был анбоксинг губной гармоники Super 64X Performance от компании Honor. Доступно в магазине glinke.ru.